на марк сегодня я хочу порекомендовать вам один канал, который ну как вы уже видите, что он предложил, я его решил порекомендовать тоже, его ник я оставлю в описании, поэтому кто хочет подписывайтесь и вы тоже на меня подписывайтесь, пожалуйста, Всё.